Друзья, привет! К нам приехало так много сумок, что для меня здесь места почти не осталось. Все, что вы видите в кадре, это даже не половина. В магазине теперь тяжело передвигаться. И еще одна прекрасная новость, что они не все скучные черные, а есть, например, вот такие вот голубые, такие же серые и такие же малиновые. Поэтому есть огромная просьба для вас. Поэтому скорее заходите, посмотрите все у нас в магазине. А также не забывайте подписываться, кликать колокольчик, чтобы не пропустить вот такие вот видео про новые поставки. Всех ждем! Счастливо!